приветствую друзья на моем канале в этом видео я покажу как заработать на экономической игре шахта гномов ссылочку на сайте я дам в описании чтобы зарегистрироваться кликаем регистрация вводим эм... псев... псевдоним, email, пароль два раза капчу и принимаем правила чтобы начать зарабатывать нужно пополнить свой счет пополнить баланс браем сумму и через какую платежку будете пополнять систему потом покупаете шахты гномов кликаем на шахты новым и покупаем гномов к примеру вот стоит ворчун 1100 золота приносит 40 в час потом как копике гномов заходим собрать кристаллы собираем кристаллы и продаем их в магазине. Продаем. Потом можем уже заказывать выплату на свой кошелек. Заказать выплату. Кликаем. Убираем какой кошелек хочем. К примеру, Payer выбрать. Но еще счет не пополнял, так что я не могу еще ничего вывести. Ну, после того, как пополните счет, можете смело выводить деньги. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.